привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и в этой серии мы продолжаем рассказ о нашей истории походе в уникальное место райские острова белый песочек ну в общем мы будем рассказывать вам вернее продолжать рассказывать вам о сан блассе или куна яла земле кунов о ола киталь i'm good Say hello to people. Good. <laughs> Итак, так как наша поездка на San была не сильно наполнена интеллектуальной деятельностью, рассказывать вам много я не буду, но будет очень много красивых видов, красивых пейзажей и много музычки. Поэтому запасайтесь пивом, попкорном, чем хотите и погнали. Как я вам рассказывал в прошлом ролике, мы зашли на Сан-Блас из Линтон-бэй-Марина и сейчас мы находимся на холландейс Скиз или Кайо-Холландес. То есть это те острова, ряд, целая гряда островов, на, которые мы, на которых мы остановились первый раз. Но не все было гладко, так как мы разговаривали с Sport Authorities и многие-многие другие моменты, которые нам пришлось пережить, но тем не менее, позитивного все-таки больше, чем негативного, и об этом мы вам сегодня расскажем. Погнали! Обмен на хорошее настроение с местными жителями. Возможно, они сейчас к нам приплывут. Что-то они знают. А сейчас много туристов. фото. Что, берем лобстеров? Да. Сколько лобстеров? Много. Много. До стресс, 20. 20 долларов. 20 долларов. Есть? Это, конечно, до хуя, он закатил. Это очень дорого. Ну, больше не придет. Улов у местных. Да, это было очень дорого. Ну, относительно нью конечно, нет. Но... Не, ну, да, локальная реальность вот у нас лобстеров нам принесли лобстеры стоят 20 долларов за 4 штуки по пятерочке каждый это дорого я считаю ну я думаю что это нормально просто мы там сделали немножко больше уровень выживаемости здесь потому что у них туристов нету ни у кого И нам по-моему дали устное разрешение выйти на остров и мы теперь типа welcome да и вот это мы сейчас и узнаем думаешь ну, сегодня мы из него сделаем вкусный ужин хвосты или сделать я их на две части разломаю yeah. и пожарю на гриле едем налаживать контакты с местными хотя наверное правильно говорить не налаживать а накладывать в воду к себе плещется вот так вот выглядит тропический парадайс. Кстати, на этом острове здесь никого нету с этой стороны. Может, на другой живет одна или две семьи. Мы им привезли немного еды, потому что здесь туристов нету. И они просто вынуждены искать себе пропитание любыми способами. Поэтому мы решили поддержать немножечко гунов и привезли им вкусняшек. А это внутренняя часть островочка Я думаю, что мы здесь и проведем где-то, наверное, одну неделю Просто посмотрим, что здесь происходит Просто интересно, как здесь живут люди Надо все разведать, надо все понять Вот там вдалеке вы видите волны Это большой риф, который ограждает гуна -Яла от э океанического океанической волны от океанического течения. Вот видите, там вдалеке эти волны разбиваются. Здесь вот, наверное, даже видно еще больше. Катамаран, который спереди. Это катамаран Ильи и Сюзан, наших друзей, в которых мы брали интервью Сёрф Family. Мы пока ехали э, от Ильи, встретили еще одних друзей. У нас было видео про собачку, такую волосатую, как путешествовать с животными на лодке. Так вот, они тоже здесь. Как вы видите, в панаме все те же люди и все вокруг здесь мы привезем бандера да, да, сколько это? это я покупаю это маленький или большой? Вкусное, но этого мало. Угадайте, что у меня в руках? Почему у меня такой облезлый стаканчик? Все не просто так. И довольное лицо. Недовольное лицо. Сигары из Пенсильвании. Из Пенсильвании? Потому что в Нью-Йорке их не купить. Класс. В Пенсильвании оружие, алкоголь, табак. Как свободная Америка. А Нью-Йорк у нас демократичен, либерален. И все ограничено. Кстати, кубинские сигары легко продаются в, этом, в, в Испании, ты их везешь в Америку, и все. Так они и в Кубе легко продаются. И в Америку легко. Раньше нельзя было, эмбарго было, не до сих пор Но сейчас можно, я возил. Да? Да, сейчас можно. Personal use. Для личного использования. Ну что, как тебе сигара из Пенсильвании, из свободного штата? Как тебе из Пенсильвании? Ну, на этом и прекратим. Доброе утро. Пошли пить кофе, я уже там его Ш -ш -ш -ш -ш -ш. сварил. Ну, тебе ответ. Пошли. Кофе варенка. Класс. Доброе утро. Доброе утро. Хоба. Хоба. Кофе? Давай, помогу тебе. Давай. Вот вы видите, вдалеке двух человек, они где-то полчаса назад уехали с катамарана стоящего рядом, но фишечка в том, что здесь сильно дует и вот это все время мы сидим и смотрим, как они пытаются приехать обратно. Но мне кажется, что... Чтобы эта миссия завершилась успехом, нужно просто грести чаще и не делать перерыв. И, может быть, в течение часа они смогут добраться обратно. Ну, думать надо, если сильный ветер, стоит ли на супе куда-то отгребать красиво по ветру. Мужчина быстрее нагребает. Джентльмен, а девушка уезжает плавненько назад. я, наверное, злодей такой снимать, да? Ну, почему? Почему? А почему и нет? Нет, это вдохновить людей думать, что так делать нельзя. Мы учимся на чужих примерах. Он с трудом вообще делает прогресс какой-нибудь. А вот ветерочек усилился. Понимаешь, что никто уже никуда не едет, да? Может, они Там чуть-чуть осталось. совсем радостно. Гребут обратно. О, они такие доехали! Поздравляем! Это смешная история, конечно. И поучительная. И поучительная. Ну что, мы едем добывать еду? Или будем жрать из супермаркета все? Мы едем добывать еду. Но не все. Она не едет. Грузики. Звук не снимает. Диночка, по чуть-чуть. Ага. Ну, вот, К соседнему катамарану приехала какая-то тут местная полиция или кто-то непонятно и заставляют их уехать. Вот эти ребята подошли только что к следующему катамарану, ему там что-то рассказывают. Тоже. Ну, надеюсь, они мимо нас пройдут, хотя шансов немного, судя по всему. Tienen ¿Dónde es posible? ¿A Panamá o para Colombia? No, no, no, no, aquí sí. Hay que pagar cada uno sí. y el anclaje. 20 eh. cada uno y 20 el anclaje. ¿Cuántos son ustedes? Ah, ok, tengo un problema. es posible? Pero lastimosamente tienen que salir. Ah, sí. Вот нам выдали вот такую бумажку за то, что мы бросили якорь за 20 долларов. И попросили свалить сейчас. Ну, такая вот история. У нас есть мысль, что вот эти вот чуваки, которые приезжают нас выгонять, они а, приезжают раз в месяц собирать дань а, со всех яхтсменов и сваливают. Но это мы сейчас поедем к яхтсменам, которые здесь стоят в соседней бухточке, и зададим вопрос. Может быть, это так? Посмотрим. Мы во всяком случае надеемся, потому что не хотелось бы отсюда сваливать. Что едем сейчас к ребятам, там Сьюзан и э, Арго, наши знакомые. С ними поговорим и узнаем, что у них там все-таки происходит. Илья нам сказал забить на всех. Они собирают деньги раз в месяц и вообще типа отправить их в сад со своими идеями. Он так сделал, и они ему даже не говорили сваливать. Ну вот такая у него странная история, но мы попробуем пойти его путем. Почином, друзья. С удачным ужином. Вот так у нас сегодня все здесь и происходит. Пейзаж не меняется. Дамы и господа, предлагаю пристраститься к этому прекрасному да, ужину. Давай. О, ла-ла! Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. давайте пристрастимся. Давайте, давайте, к ужину. Какой-то мне кусок. Сухарь. Mm. я аж люблю сухарить, знаете. Шикарная. Рердан. Ну что? Cheers. Cheers. А вы на бальбоа перешли, да, смотри? А все закончилось, корона. Это слава богу, я еще взяла больбоа. у тебя интернет появился чуть-чуть хочу рассказать вам о том что интернета у нас здесь нету и чтобы у нас работал интернет мы делаем вот такую хитрую штуку видите флаг с свастикой а сверху розовый мешочек так вот этот розовый мешочек есть телефон который раздает wi-fi и мы его подняли на мачту, чтобы он лучше ловил. И вот так у нас здесь реализован интернет. Хотя он, я так понимаю, не очень хороший, да? В драйбэк. В драйбэк, да. А он вообще работает? Чуть-чуть. Короче, нет вариантов, нет части. Ну, вообще, фотку можно в Инстаграм выложить или не выложить? Выложится, фотка выложится, тексты пройдут, может, имя, like. Главное, на Black Friday успеть что-то купить. А это уже челлендж. <laughs> Верно, негро <laughs> Есть вот такой вот ножик. он сейчас вот так сюда. чик и открывается вот так вот его вкручиваешь. Все и вот через эту дырочку он пьется. Невкусный какой-то. Верни кокос. На, пробуй Мой кокос. Пробуй. Невкусный? Ну, бывает. Не то. Это обычный кокос, просто невкусный. А, ты хочешь этих конков? Чего? Конков? Кончу, кончу. В чем конки? Это доллар Они у них называются. Кома Ламби? Окей. Доллар за штуку. можно здесь на яхте. руки много. И сегодня мы будем готовить лобстеров. Ну и заодно приготовим вот этих вот ребят. Я вам все покажу. Я знаю, он же там внутри вакуумная mm -hmm. штука. И нужно, чтобы у него не было воздуха, ну, воздух пошел, и тогда его получится вытащить. А иначе не получится. Тебе ножик не жалко? Не-не, не, это как раз для этого. Чем-то надо его, короче, вытащить. Осторожно, руку синить. А все, вот это уже мясо его и есть. Да. Все, надо его протолкнуть туда. Давайте куда-то я его протолкну. Выдувай, дуй туда. Дуй туда просто. Давай, кастрюля есть? Да. И все, мы его сейчас туда. Ага. Думаешь, Приделась так это будет просто? Ну, а, ну, давай, выходи, выходи, дружище Борман. Или мы делаем больше дырку? Вообще, насколько я знаю, дырку нужно сделать не здесь. Дай а я где? покажу где. Переверни его другой стороны. Вот здесь. Делаем дырку там. Да. да ну чем-то. Смотри, вот кричит и ругается. Вот Я здесь. Думаю, что так... Ну, давай Н здесь. Не, подожди. Ты сейчас... Э а вып... Не, подожди. Если это здесь пустота. Вот надо здесь. с той стороны, где вот. он да -да -да -да -да -да. Да, вот, вот здесь. Я тебе Вот здесь. Да. во во, -во. маловероятно, что его там раздолбаешь. Не, мы ну мы, все мы все их тут... достанем, возьмем сейчас <с отвертку <с и молоток. Или сверло. Рука жопы. Вообще не понимаю, почему на весу это делается По-моему, потекло уже. Всё. Ну, всё. Не хочет вылазить, uh -huh. потому что умер. Да, потому что я я отвертку вижу. А там под крест просто очень важно была отвертка, знаешь? Да, да, да, чтобы оно все совпало. Не под нолик. Давай, его, его чем-то достанем по технологичнее. Отвертка хорошо, но. Может, просто сразу уксусом. По... А уксус, кстати, может сработать, он выйдет. не вылезет. сработает, давай делать по технологии. Ломаем. Да какую технологию уже? Все технологии в жопу. Ты просто комедий снимаешь. Упертый попался, он идет. Возьмите ножом, тыкните в него, да вытащите. Держи. Держи, держи, держу. Давайте я тебе дам с той стороны поддам. Да как-то не очень. Да доткни в него и внимай. Зачем там? А тут ничего не, нет. Не-не-не-не, это Окей, да, вот так тогда. Вот так. Во. Я не запихиваю. А брат. ты тяни его с той стороны. Чтобы он выходил. Не, я не думаю, что Давай так, убедить уже. придется Я, я думаю, что он плюс-минус так и выходит. И не надо было тянуть. Да. И вот здесь оно это как... Вышел, сказал. И снова здравствуйте. Платить вот, будете все. чем. Кредит. Все, давайте его сразу достаю. Вкусняшка. А, да ну что, что такое этот, каково. Там что еще внутри, смотри, сколько тела у этой штуки осталось. Там все закручено наверняка. Не очень профессионально это все выглядит. <смех> <правильно. Чуваковка, смех> <одна дырочка>. <смех> <смех> да, но мы не чуваки, у нас тут проблема. <смех> вот оно. Ну-ка, как это, чтобы мы знали. Дай-ка я еще. <laughs> это же самое поддам. вкусное осталось здесь. Вы сейчас, Знаешь, что машина изначально была сделана? Потому что срезать надо было вот посюда, наверное. Я возможно. добиваю с этой стороны. Точка. не он весь вот здесь завернут. Интересно. Ну да, потому что если эта спираль заходит до сюда, то вот, вот буквально там? вот у него закручен в нее по полной. Надо бы урубить. Голодными мы, конечно, не останемся. Но и сильно сытыми это не выглядит. Есть видосик на ютубе. Да, да. Вот это вот мы его достали, да? Мы ну, сломали досточку. Ну, смотри, мясо идем все... прицел. Он, вот этот кусочек, он аж к нему намертво. Ну значит и там мы есть не будем. Пластмассу не ешь. <laughs> Давай кидай, сейчас будем его готовить. Вот такой у нас первый ужасный опыт. Черное отрезаем. Это глаза и мозг, наверное. Ну, я думаю, это выкинуть. Да, Да, мясо. Черное не едим, белое едим, да, как обычно. Только по расписанию. А мне кажется, что под этим мясо. Ну да, это шкура. Ну, зачем наш шкура? Прекрасно. Мы его на гриль будем. Ну да. Супер. Кстати, зря я отрезал целый кусок мяса. Но... Ну, я думаю, вот этот коготь можно выкинуть. свечи сделать с этим можно. <свеч> Он был такой резвый, дерзкий. Куски-доски. они <свеч> а, нет, ушел. <свеч> Это шо? Я думаю, сейчас сделаем из него севичи будет прямо вкусно. А тут у нас будут вариться крабы. Прямо огромное их количество. Прямо вау. А вот здесь скромно в углу лежат у нас просто тушки лобстеров. Вот такой у нас будет сегодня ужин. Наловили, сожрали. Это уксус. И лимончик. из конка или ламби как говорят здесь по испански у нас уже готово 15 минут настаиваем и без традиционного карибского напитка дедушка абуэлло Для да Прекрасное начало вечера. Оп. Краб закипел. Пару минут и выключаем. класс Так, ну что, пацанчики готовы для того, чтобы из них потом делать карри. Куркума. Так, его весь высыпать Это весь еще Что у нас будет? карри краб это очень вкусно, очень. Ну, у нас нету имбиря. Ну, не будет без имбиря карика. Волшебный карри. карри. да. Причем тут уже, смотри, чесночок добавлен. Ой, я чеснок как раз порезал туда. Ну, да и хорошо. И черный перец, и куркума. А его много надо? Mm -hmm. mm -hmm. А чем заливать? водой просто? Да, так она еще чуть-чуть посолила. Вода воночка добавится. Еще? Да. Или еще. Что у нас краба много? Да, что... Ну и все, теперь его немножечко тушим под крышечкой. И потом будет отдельно рис и отдельно этот супер вкусный краб. Ну и варим рис. Потому что вот эти штуки у нас уже готовы. Вот эти штуки у нас уже готовы. А, прямо. А. И что у нас здесь? Амигос! Покажите мне, покажите. Кепаса, кипаса! о ла-ла! я смотрю ты здесь неплохо себя чувствуешь с папироской дымишь и биться. прямо неплохо мой бьен. такой шеф сигарой прямо брутально Ой, вот у нас получились э, такой обычный ужин э, рис карри краб севичи лобстеры и ром ну. обычный белковая ужин диета. обычный ужин на санблассе белковая диета это тоже хорошо а стоит в диком месте, пойду, дикари дикари да. <свят> Слушайте, ну это жир, -жирный, конечно. жир жирный прямо зависть берет у меня уже когда я на это смотрю Мне очень красиво <свят> ну что друзья давайте пристрастимся к этому прекрасной прекрасному ужину сегодня по моему у нас этот апогей гедонизма <свят> <свят> главный гедонист апогей гедонизма вот вуаля давайте это съедим вот так все надо гидонизма? делать да? приятного аппетита да, это все э, мягкое да. это все просто ковыряешь ешь а то что надо разделать это все еще у нас добавка okay. М -м -м. приятного аппетита да, приятно. У нас, конечно, сейчас ночь, и лунная дорожка прямо огнище. Единственное, что может быть, видео немного зернистое, потому что здесь камера офигела, когда я начал это снимать. Но выглядит оно прямо шикарно. Итак, наш очередной выпуск о Сан-Бласе подошел к концу. Не забывайте подписываться на канал, проверьте колокольчик. Насколько я знаю, сейчас у YouTube новый алгоритм. Он может вам рассказать, показывать все видео или только рекомендованные. Выбирайте обязательно все. Комментарии, лайки не забываем. И до встречи через несколько дней. Мы вам будем продолжать рассказывать о этом прекрасном месте, о Sunblast.